Невозможно построить отношения с мужчиной, если вы зам, замужем за работой. Работа может быть, но она не должна быть 12 часов. То есть, если ты выбираешь строить отношения с мужчиной, он должен быть номером один. То есть, 51% времени ты должна как-то вот с ним быть в контакте и в его делах. Остальное... Свои дела, работа, дети, хобби, увлечения. Когда мы будем разбирать жену и хозяйку, я вам дам некоторый алгоритм приоритетов, чтобы вы были в теме. Да? Потому что если вы не вникаете, чем занимается мужчина, неудивительно, что он будет потом изменять, заниматься непонятно чем, кидать вас, и потом какие-то будут такие ситуации возникать, что к вам например, придут и скажут «А вы знаете, чем вы вообще занимался? Ну, Наемный убийца. Вот. А я думал, это так вот, ружье просто висит, как украшение. И что он ночью уезжает, это просто командировка у него какая-то, да. Начинает, на охоту ездить, да.